Всем привет! Компания на газу.ру. Хотим показать вам пример установки предпускового подогревателя Binar на Opel Antara. Работа идет в процессе, то есть не закончена еще. Если закончить, то показывать будет нечего. Под капотом пространства очень мало места для котла нету чтобы его расположить сняли бампер и единственное место которое, где есть хоть немного это вот слева у фары вот котел то есть вот так встал вот так вот встал бампер встанет на место и никаких Визуальных признаков наличия ДОП оборудования не будет. Предпусковой подогреватель позволит без проблем заводить этот автомобиль в любой мороз. То есть, хозяин будет тут там приходить, садиться в машину, машина уже теплая, и запуск простой и легкий. И двигатель не насилуется, и все, то есть тут разобралось достаточно много и бампер снялся кнопка переключения будет стоять вот здесь вот здесь станет будет просто кнопка в салоне на ней выставляться таймер в дальнейшем можно ну или сразу кто хочет можно сделать GSM с подключением GSM и уже удаленно с помощью приложения запускать, отключать подогреватель. Здесь же будет это или сел в машину, включил его, или по таймеру выставил. Завтра в 7 утра, чтобы завелась. И там в пол восьмого пришел, все, завел в теплую машину. Если есть вопросы, пишите под видео. Всем пока.